Первая песня, которую я спою Называется «Позади» Старый год у нас, студия итоговая Поэтому, думаю, она будет актуальна Позади старый Полный шумных хлопот, Полный ярких побед, В перерыв на обед, Полный снов непростых И сплошных запятых. Тех унес, тех принес, Затем утер красный нос, запрещала успехом гордиться нелегкое время. Хворь терзала меня всемогущий и дерзкой клюкой, но отец мой сковал из огня непокорное семя. Ответьте за то, что я вырос такой. Позади миражи, яркий встреч, миражи. Нежный взгляд до глубин, губ опасный рубин. Позади синий. И гул и рабочий отгул Но дают ли отгулы нещадно летящие годы И возможно ли вдруг перестать об ушедших тушить? Может просто не стоит идти против мамы природы Когда пове нам продлит удовольствие жить, позади денег нет, и мечтать о бред. Позади, старый друг, без минуты, супруг, позади небеса, и не та полоса. Ну а что впереди? Тоже что? поймем, что по сути жить просто И пойдем провожать старый год Чтобы в Новый войти И пойдем провожать старый год Чтобы в Новый войти Добрая песня она как бы совсем новая сколько сегодня открытая студия я решил попробовать все-таки ее спеть называется она мы с тобою похожей породы мы с тобою похожей породы мы с тобою Похожей судьбы Поколение мамы природы Размышления Чьей-то борьбы Облекла Оболочка нас в сроки И заставила Быстро бежать Мы не в силах Сдержать слез потоки и не в силах сдержать непременным условием роста почему Является боль Это только потом очень просто А в начале неволь Эх, неволи, эх, злые темницы Средоточие дикой тоски Перед тем, как хорошему сбыться, часто рвется душа на куски. Хорошие все же приходят Неожиданно, даже подчас Мелодичную песню в заводе Задушевно и не на показ И стоим. С тобою обнявшись, Друг для друга желая расти, Не страстям мимолетным поддавшись, А надеюсь себя обрести,